Добрый день, уважаемые господа. Я очень рад встретиться с вами в Москве. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение, предложения ваших российских коллег. Вы являетесь руководителями крупнейших информационных мировых агентств. И в международном медиа-сообществе ваша компания занимает, конечно, особое место. Именно из ваших сводок, новостей мир узнают об абсолютном большинстве происходящих на планете событий. Добытые вашими корреспондентами материалы, факты, становятся основой новостных телепрограмм, радиопередач, передовых статей в газетах и журналах. Независимо от государственной принадлежности, вас объединяют общие, действительно профессиональные принципы работы. Это оперативность, стремление к самой свежей, непредвзятой и достоверной информации. Все это сближает информационные агентства разных стран, делает их партнерами в глобальном информационном сотрудничестве. Я знаю, что вы успешно обмениваетесь информацией и продвигаете совместные медиопроекты, в том числе и с коллегами в Российской Федерации. И, полагаю, на практике убедились в высоком профессионализме российских коллег. Отмечу, что даже исторически отечественные информагентства развивались как крупнейшие поставщики информации в мире в целом. В новой в демократической России они также укрепляют свое место как информационные центры глобального масштаба. Из года в год растет их потенциал и технические возможности. Ширится корреспондентская сеть, в том числе и в других странах мира. Важно при этом Особо отметить, что роль и масштабы независимых агентств в современных условиях также только растут, только развиваются. В скором времени журналистам ваших компаний предстоит освещать саммит группы «Восьми» в Санкт-Петербурге. Это действительно значимые события в мире. Стоящие в его повестке вопросы имеют глобальные измерения и актуальны не только для стран-членов «Восьми». Мы искренне желаем вам успешной и интересной работы и рассчитываем, что в сводках ведущих мировых новостей будет полная и объективная информация о всех вопросах, всех событиях, которые будут происходить в Петербурге. Со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы обеспечить самые лучшие организационные, самые лучшие современные технические условия для работы средств массовой информации. В преддверии саммита хотел бы коротко напомнить об основной повестке дня, которую мы предлагаем для обсуждения. Для России это первое председательствование в группе восьми, и мы предложили сделать акцент на трех темах, которые вам известны, я только напомню о них. Это глобальная энергобезопасность, борьба с инфекционными заболеваниями и образование. Выбор этих приоритетов связан с тем, что уже в ближайшем на будущем их решение, решение этих проблем, этих вопросов могло бы поднять качество жизни миллионов людей, а в целом придать устойчивость и наступательный характер развитию всей нашей цивилизации, всей человеческой цивилизации. Что касается стратегии достижения глобальной энергетической безопасности, то позиция России остается неизменной, она хорошо известна. Мы стремимся к формированию устойчивой системы правовых, политических, экономических отношений, отношения, обеспечивающих надежный спрос и стабильное предложение энергоресурсов на мировых рынках. Разумеется, при соблюдении требований технологической и экологической безопасности. Одной из важнейших задач считаем дальнейшее инвестирование в внедрение новых технологий, добычу, транспортировку и использование традиционных энергоносителей. Далее. Глобальная энергобезопасность невозможна без развития ядерной энергетики. В этой связи выдвинута идея создания международной сети ядерных центров. Их цель – предоставить доступ к мирному атому, новым странам-потребителям, при этом полностью обеспечивая и техническую безопасность, и международный контроль за нераспространением. В условиях ограниченности энергоресурсов считаем принципиальным – Продвижение программ энергосбережения и энергоэффективности. И, наконец, Россия выступает за качественное повышение уровня защиты важнейших элементов мировой энергетической инфраструктуры. Речь идет о защите как от техногенных угроз, так и от посягательств международных террористов. Одной из стратегических задач мирового сообщества мы считаем и борьбу с инфекционными заболеваниями. Человечество уже достигло в этой сфере впечатляющих успехов. Исчезли многие особо опасные инфекции, уносившие жизни сотен тысяч людей. А мы знаем из истории миллионов людей. Современная фармацевтическая индустрия предлагает действенные средства как в профилактике, так и в лечении от инфекций. Активно развивается глобальная система мониторинга массовых заболеваний. Вместе с тем... Расходы развивающихся стран на здравоохранение пока далеки от реальных потребностей. А значит, многие спасительные вакцины и лекарства остаются недоступными для миллионов людей. При этом даже самым благополучным государствам не удается снизить уровень таких тяжелейших заболеваний, как СПИД, туберкулез. Недавний мир пережил вспышку вируса птичьего гриппа. И нужно признать, что международному сообществу не всегда удается своевременно и эффективно реагировать на эпидемии. В дискуссии по таким серьезным вопросам, как... по таким серьезным вопросам, мы сознательно отказались от новых многообещающих заявлений и просто броских лозунгов. Мы считаем, что гораздо важнее выполнить ранее принятые восьмеркой обязательства по борьбе с эпидемией, в частности, достичь целей заявленных еще в Глинигльсе. Речь идет об обеспечении доступности лечения заболевших СПИДом и повышении степени готовности мирового сообщества к противодействию новым инфекциям. В сфере образования мы намерены сосредоточить внимание на нескольких аспектах. Это повышение качества образования и признание квалификаций, полученных в разных образовательных системах. В этой связи предлагается создать Международный центр по оценке и сопоставлению полученных знаний в разных образовательных системах. Его главная задача – подтвердить квалификацию специалиста и фактически открыть дорогу на международный рынок труда. Большое значение придается также развитию кооперации между исследовательскими институтами, бизнесом и университетами. Это позволит снять избыточные барьеры в инновационном процессе, расширит возможности для запуска совместных проектов. Как активный участник программы образования для всех», Россия продолжит разработку принципов оценки качества начального образования. И уже в текущем году в этот фонд программы мы намерены перевести значительную сумму. Растущая мобильность населения планеты требует сегодня создания специальных программ по социально-культурной и профессиональной адаптации иммигрантов. Эта проблема настолько актуальна, что ваши агентства уделяют ей практически сегодня почти каждый день внимания. Мы видим, что происходит в некоторых странах. Мы смотрим на это с тревогой. Россия – страна, в которой очень много живет иммигрантов. И Россия нуждается в притоке иммигрантов. И это, конечно, очень важная проблема для нас всех. Мы обязательно затронем ее в ходе наших дискуссий в Петербурге. Считаем, что здесь особенно важно наладить постоянный обмен опытом, методами работы, учебными средствами. Практика доказала, что эти программы реально помогают иммигрантам найти свое место в новом обществе. И в целом служат серьезным инструментом миграционной политики. Разумеется, это далеко не полный перечень тем, которые будут подняты во время свободных дискуссий на саммите. Мы обязательно остановимся и на таких проблемах, как нераспространение оружия, массового уничтожения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Речь пойдет и о помощи африканскому континенту в решении острых социальных и экономических проблем, в развитии здравоохранения и других аспектов, влияющих на уровень жизни людей. В целом, в рамках форума, мы готовы к рассмотрению любых актуальных тем и совместному поиску ответов на них. И я бы в заключение вот этого вступительного слова хотел сказать, что мы видим наше председательство в восьмерке как продолжение того, что было сделано группа восьми до сих пор, в том числе, повторяю, и на последней восьмерке в Глиниграсе. И как этап к тому, к чему должны перейти наши немецкие коллеги в следующем, в 2007 году. У нас сегодня присутствует здесь и коллега из Италии, по-моему, да? да? Сегодня национальный праздник Италии, Итальянской Республики. Я, во-первых, хочу вас от своего имени, от имени российского народа, вас и всех итальянцев поздравить с праздником и попросить вас взять слово благодарю вас господин пре президент благодарю вас за ваши слова они меня очень затронули я хотел бы особенно поблагодарить вас за такую возможность которую вы дали новостным агентствам и они могут с вами поговорить сейчас как Вы уже упомянули, сами, господин президент, только что, от, кроме трех основных тем будет обсуждено, обсуждено еще несколько вопросов в Санкт-Петербурге. И, как мы знаем, система Организации Объединенных Наций сейчас испытывает определенные трудности, поскольку отсутствует доверие к ней и отсутствует возможности по принятию решений в самой Организации. Как Вы думаете, господин президент, Сможет ли восьмерка и должна ли восьмерка в этих условиях играть особую роль также в разрешении международных конфликтов и по глобальным вопросам, включая, например, необходимое реформирование Организации Объединенных Наций? Благодарю вас. Несмотря на праздничный день, я позволю себе с вами подискутировать. Праздничный для Италии. Прежде всего, я полностью не согласен с тем, что Организация Объединенных Наций утрачивает свое значение. А когда было время, когда ВОН легко и просто принимались решения по на, сложным и спорным мировым проблемам. Разве было легче в период Карибского кризиса? А, я могу привести и другие примеры. И то, что сегодня в Организации Объединенных Наций вопросы открыто дискутируются, и Организация Объединенных Наций Остается площадкой для урегулирования международных проблем, а не обслуживает внешнеполитические интересы одного государства. Это Как раз это обстоятельство не только придает ей большую универсальность, а делает ее совершенно необходимой для выработки приемлемых решений на международной арене сегодняшнего дня. У нас нет такой другой универсальной международной организации. И никакой форум международный, в том числе восьмерка, заменить ООН не могут. При этом восьмерка это важный инструмент согласования позиций, выработки единых подходов к важнейшим и, может быть, самым острым, самым важным проблемам современности. Но это только это только клуб для согласования позиций. А выработка решений, в том числе и обязательных для членов международного общения, которые составляют существенную часть современного публичного международного права, рождается в рамках Организации Объединенных Наций. Благодарю вас, господин президент. Шесть стран встретились по проблеме Ирана. Я хотел бы, чтобы вы подтвердили, заключается ли российская позиция в том, что Россия будет участвовать в экономических санкциях по отношению к Ирану, если Иран не будет сотрудничать с существующим предложением? И будет ли сама Россия принимать участие в переговорах по Ирану? Благодарю вас были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. У нас, видите, в политике, политика не терпит сослагательного наклонения. Мы сначала должны вместе с нашими партнерами выработать общие подходы, которые были бы приемлемы для иранских партнеров, не ограничивали бы их возможности доступа к современным технологиям, но в то же время полностью исключали бы озабоченности международных, международной общественности, международного сообщества по поводу возможного распространения ядерного оружия, ядерных технологий, опасных для международного мира. Какие это будут решения? Это покажет практика и ход дискуссии с нашими европейскими и американскими партнерами. В любом случае мы приветствуем присоединение к этому переговорному процессу наших американских партнеров. Я считаю, что это очень важный шаг со стороны американской администрации. И это придает всему процессу совершенно новое звучание. Мы в последнем разговоре с президентом Соединенных Штатов согласились с тем, что я, вернее, согласился с тем, что и Россия не должна оставаться в стороне от этого процесса. Конечно, мы тоже будем принимать участие. Наша позиция принципиально известна. Известно хорошо, мы против применения э, силы при любых обстоятельствах. Это ясно точно. Значит, что касается э, санкций, то мы думаем, что я об этом пока рановато говорить. Нужно провести обстоятельный, такой глубокий разговор с иранским руководством. Только после этого можно будет говорить о перспективах развития этого процесса. Но в любом случае Россия готова принимать в нем активную часть. Господин президент, я хотел бы задать вопрос. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за такую возможность для всех нас. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить господина Игнатьенко, с кем мы поддерживаем хорошие профессиональные и личностные отношения, за то, что он создал такую возможность. Он хороший дипломат, даже в своем официальном положении. моя мой вопрос касается политики в области энергетики. Сейчас цена на нефть очень высока. Вы создали стабилизационный фонд на основе высоких цен на нефть. Это взгляд в будущее. Но мой вопрос заключается в том, если опять упадут нефть, цены на нефть, какие шаги вы считаете необходимы для того, чтобы российская экономика создала долгосрочное устойчивое преимущество если нефть будет на уровне 30-40 долларов вновь если нефть будет на уровне 30-40 долларов хочу вас проинформировать о том что бюджет Российской Федерации рассчитан исходя из цены на нефть за баррель 27 долларов поэтому мы формулируем очень устойчивую ситуацию и для развития социальных проблем в России, и для развития ее экономики, имея в виду бюджетную составляющую. Но в целом одна из самых важных задач, которая стоит перед российской экономикой, экономикой это ее диверсификация. И у нас существует целый. Перечень мер, я бы сказал, план, придания нашей экономике инновационного характера. Прежде всего, это меры налогового стимулирования. Мы уже приняли ряд решений, в рамках которых происходят определенные изменения структурные. Ну, я не хочу даваться в детали, но, скажем, отнесение э -э, научно-исследовательских и конструкторских работ на, на затраты, по сути, <связывание> изъятие их из налогообложения, а также ряд других мер, скажем, в инвестиционной деятельности, э -э уже сейчас вступили в действие и э -э приносят соответствующий эффект, дают соответствующий эффект. Но у нас намечены и другие меры налогового характера, например, изменение налога на НДПИ, так на тоже связанные с добычей энергоресурсов. Есть и другие средства налогового регулирования, которые будут использоваться для достижения этих целей. Но это, конечно, не все. Принимаются решения на уровне, на уровне постановления правительства и на уровне Государственной Думы, на уровне парламента. Нами принят ряд, закон, ряд законов, которые стимулируют развитие инноваций, прежде всего в инфраструктурных областях. Ну, например, закон о концессиях, который открывает для инвесторов облегченный доступ к инфраструктуре в России. Мы приняли решение о создании инвестиционного фонда, который будет также использоваться для привлечения в инфраструктурные сферы частного капитала, где мы рассчитываем выйти на частно-государственное партнерство. Мы создали, мы планируем создать. Венчурный фонд. Мы приняли решение о создании высокотехнологичных зон с особым порядком администрирования и налогового регулирования. Все это вместе, а также ряд других намеченных нами мер, надеюсь, позволит нам придать российской экономике инновационный характер. Вот если это все удастся, а у меня сомнений по этому поводу никаких нет, то, то изменения и колебания. На мировых рынках нефти не будет, энергоресурсов в целом не будет никаким образом сказываться на состоянии российской экономики. И, конечно же, одним из самых главных и самых, может быть, сложных сегодня для нас является развитие малого среднего бизнеса. Вот его развитие, так же, как и для любой другой экономики, должно придать устойчивый характер развития. Господин Президент, я хотел бы также поблагодарить вас за эту возможность. Это признание той роли, которую играют новостные агентства в предоставлении новостей и создании демократии по всему миру, поскольку мы предоставляем новости. Я хотел бы рассказать о вашей политике недавно. Недавно прошло голосование по Черногории, после которого Черногория станет независимым государством. Считаете ли вы, что это является легитимным прецедентом для регионов, для регионов, таких как Абхазия и Южная Осетия, для включения их в Российскую Федерацию? Благодарю вас. Россия никогда не ставила вопрос о включении каких бы то ни было территорий за ее пределами в состав Российского государства. И у нас нет таких планов. Но мы все вместе должны понять и для себя решить. Вот Черногория это ну, показательный пример, но это еще не все. Есть еще проблема Косова. Вот мы должны для себя все понять и решить. Что мы ставим для себя или что мы считаем для себя приоритетом при решении проблем подобного рода. Является ли для нас приоритетом защита территориальной целостности государств, существующих сегодня, или для нас является приоритетом а, трудно определяемые понятия исторической справедливости и политической целесообразности. Я считаю, что все мы должны и мы в состоянии Выработать единые правила, единые нормы и единые подходы к событиям однопорядкового характера в различных регионах мира. Иначе мы придем к хаосу. И когда мы слышим, что в одном регионе мира или в одной части Европы совсем рядом рукой подать по нашим масштабам, по-российски, один подход возможен, а в другом месте... Он абсолютно недопустим, нам и самим трудно это понять, почему это так. И гражданам нашим еще сложнее объяснить. Поэтому, если, скажем, кто-то считает возможным добиваться независимости отдельных территорий, у которых сложно складываются отношения в рамках тех государств, в которых они сегодня существуют, и если такие прецеденты будут возникать, то они будут прецедентными и будут оказывать негативное влияние не только на постсоветское пространство, не только на Южную Осетию и на Абхазию, народам, которых трудно будет объяснить, почему албанцам в Косово можно отделиться от страны, в которой они формально сейчас находятся, а почему им нельзя. В чем разница? Значит, но эти прецеденты будут самым негативным образом отражаться на ситуации в так называемых благополучных странах Европы. А что в Испании будет происходить? Во Франции? В той же Италии, где много разговоров разных сепаратистского характера? Меня это, меня это очень беспокоит. И я бы хотел, чтобы это обеспокойство, вот эта обеспокоенность России, она передавалась и разделялась не только нами. Мы должны понять, что это не спортивные соревнования. Кто у кого где чего отыграет. В определении общих принципов и в умении защитить эти принципы будет в значительной степени зависеть стабильность будущего, будущая стабильность мировых отношений. Господин Президент, большое спасибо за ваше приветствие. Прошу прощения. Я хотел вернуться к вопросу энергетики. Отношения между Россией и Европой вопроса поставок энергоресурсов были гармоничными. Поскольку вы подняли этот вопрос, вопрос безопасных энергопотоков в рамках Большой Восьмерки, некоторые партнеры сейчас спорят по поводу надежности российских поставок энергоресурсов европейцы, немного странно смотрят на усилия Газпрома по распространению деятельности на европейский рынок. С другой стороны, есть много стран, которые просят либерализации в российском энергетическом рынке, я бы сказал, они пытаются получить свою долю в газовом и нефтяном производстве в России. Это временное явление? Или это конец гармоничных отношений между Россией и Европой в том, что касается энергетического сектора? Я считаю, что наши партнеры, особенно европейские, Наши деловые партнеры никогда не сомневались и сегодня не сомневаются в надежности сотрудничества с, со своими российскими коллегами. А, а вопросы подобного рода и самообсуждение, постановка вопросов подобного рода, нами оценивается как способ побудить нас к принятию нами односторонних решений, которые, реша... которые бы удовлетворяли наших партнеров, но не учитывали бы в полной мере интересы российской экономики. Это способ, на наш взгляд, способ конкурентной борьбы. Россия 40 лет поставляет энергоресурсы в Европу. Ни на один день, ни на один час не было ни одного сбоя. Никогда. И в начале этого года Россия в полном объеме, полностью хочу это подчеркнуть, обеспечивала поставки для наших западноевропейских партнеров, для европейских потребителей. То, что страна транзитер Украина отбирала несанкционированно значительную часть европейских ресурсов эти вопросы нужно адресовать не нам а в Украину и давайте мы не будем здесь наводить тень на плетень и давайте будем прямо и честно говорить о -о об этой проблеме наши э -э западные друзья очень активным образом поддержали оранжевые события на Украине. Что там происходит все это время, мы прекрасно видим. Есть много проблем, которые, с которыми столкнулась страна. Но если вы хотите дальше поддерживать все, что там происходит, вы за это заплатите. Почему мы должны за это платить? Всем хорошо известно, что Россия на протяжении последних 15 лет в объеме 3-5 миллиардов долларов ежегодно субсидировала украинскую экономику. Ежегодно, хочу это подчеркнуть. И каждый год мы ставили вопрос о том, что нам нужно выходить на европейский способ ценообразования. Ну, давайте сосредоточимся на том, чтобы вместе работать по единым правилам. Вы же вот представляете немецкое информационное агентство. Почему потребители в Германии должны платить 250 долларов за тысячу кубов, а в Украине 50? А если вы хотите сделать такой подарок Украине, заплатите за него. Почему вы хотите, чтобы мы делали эти подарки? Возьмите эти 3-5 миллиардов, выньте из карман аналогов в Германии и объясните им, что это целесообразно под таким-то соображением. Мы ничего против не имеем. Платите деньги. Значит, это первое. Второе, что касается доступа в наши энергетические системы. Хочу подчеркнуть, что это наши энергетические системы. Они созданы на российские средства транспортные возможности, а недра принадлежат российскому народу. Мы проводим очень ответственную политику энергетическую. Очень ответственную. Мы очень кооперативны в ходе этой совместной работы, но мы всегда будем искать взаимоприемлемые решения. Вот только что на саммите Евросоюза мы очень откровенно, что мне понравилось по товарищески даже по-дружески обсуждали все эти дела. Я нашим коллегам задал вопрос. И могу его транслировать и, и, и вам. Значит, о чем идет речь, когда нас пытаются убедить, ратифицировать энергетическую хартию и дополнительное соглашение. Речь идет о доступе к двум инфраструктурам: к инфраструктуре добычи и к инфраструктуре транспорта, прежде всего, к нашим магистральным трубопроводам. И это, вроде бы, обоюдное взаимное решение. Но, естественно, у нас возникает вопрос. Хорошо, мы наших партнеров допускаем инфраструктуру добычи и транспорта. А вы нас куда допустите? Где те месторождения, куда мы сможем прийти? Их просто нет. Значит, это, по сути, одностороннее решение России. И Многие из партнеров, с которыми мы дискутировали в Сочи недавно, на саммите Россия ЕС, согласились, что нам вместе нужно искать такие пути сотрудничества, которые бы удовлетворяли обе стороны. Вот э, с э, немецкой компанией БАСФ мы такое решение нашли. Мы же пустили их в добычу на одной из крупнейших российских месторождений. Оценили их транспортные э, возможности в Германии. Причем независимая оценка была проведена. И Баз пустила нас в свои сети газового распределения. Мы считаем, что это очень хороший пример сотрудничества и выведения этого сотрудничества на совершенно новый доверительный уровень, который объединяет наши экономики и создает условия для, для взаимной работы и доверия. Но односторонних решений не будет. Uh, uh, вы предоставили такую возможность встретиться с журналистами стран-воскресенья. Разрешите мне задать двусторонний вопрос, 申します, касающийся отношений между Россией и Японией на этой встрече. В этот раз, насколько вы знаете, исполняется в этом году 50 лет с момента восстановления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Японией. В соответствии с этой декларацией, после подписания мирного договора Россия должна была передать два острова Хабамай и Шагатан Японии. Япония, тем не менее, требует возвращения всех четырех островов. Из-за этого до сих пор мирный договор между двумя странами не подписан. Как вы считаете, есть ли какой-то третий путь компромисса в решении этой проблемы? Или же можно было бы создать на этих островах особую правовую зону, в которой бы развивать совместную экономическую деятельность? Такие возможности, по вашему мнению, существуют? Я должен сказать, что Россия вообще не считала никогда, что она должна отдавать какие-то острова. Но в ходе переговорного процесса мы пошли навстречу в 1956 году нашим японским коллегам и согласовали известный текст декларации, о которой вы сейчас упомянули. Там действительно речь идет о передаче Японии двух островов. Там не сказано на каких условиях, не сказано под чей суверенитет. Это все вопросы, которые авторы декларации оставили открытыми. Обращаю ваше внимание на то, что эта декларация была ратифицирована как Верховным Советом СССР, так и парламентом Японии. А затем в одностороннем порядке японская сторона, по сути, отказалась исполнять эту декларацию. Хотя сама была инициатором подписания этого документа. Значит, Несколько лет назад по, опять же, инициативе японской стороны мы вернулись к этой декларации. Я почти дословно могу воспроизвести Вопрос одного из моих коллег. Не согласна ли была бы Россия вернуться к декларации 1956 года? После определенного размышления и проведения здесь ряда консультаций внутри страны, мы опять пошли навстречу японским партнерам. Мы сказали, мы готовы. И спустя какое-то время услышали, что Япония не хочет зачем было ставить разговор о том, что нужно к ней было возвращаться. Мы не склонны вообще ничего здесь драматизировать. Япония очень важный наш партнер. Очень важный партнер. И я могу только сожалеть, что я не упомянул о Японии в своем ежегодном послании. Это ошибка с моей стороны. Япония не только важный партнер сегодня, но и очень важный перспективный партнер для нас. Мы хотим, чтобы все проблемы, которые еще остались от прошлого, были разрешены, и мы будем искать пути решения этих вопросов. Большое вам спасибо. Я надеюсь, коллеги, мы несколько дней тут работали вместе. Я думаю, что у нас какие-то вопросы остались. Может быть, мы за рамками сегодня еще их обсуждали и будем обсуждать еще, у нас есть время. Ну, мы сейчас Но еще пойдем себе... пойдем Спасибо. еще, я хочу вас пригласить на ужин. Мы там поговорим. Я думаю, что по вопросам энергетическим и по другим, которые считаются наиболее острыми, я с удовольствием поговорю более конкретно, более подробно. Но вот. Сразу, знаете, Могу сразу вот, э, добавить к тому, что сказал выше. Мы, безусловно, будем исполнять все наши договоренности и будем развивать сотрудничество. Повторяю еще раз, нам только нужно найти адекватные пути для удовлетворения взаимных интересов. Вот это нужно будет сделать обязательно. Без этого невозможно вообще никакое сотрудничество в мире и с Россией в сфере энергетики тоже. Ведь до сих пор так и было. Мы не собираемся менять правила игры. По сути, наши друзья в Европе в том числе, да и в других странах мира, просят, чтобы мы пустили их. В самое сердце нашей экономики сегодня. Вот один из коллег спрашивал, а что будет с экономикой России, если цены на нефть упадут? Действительно, сегодня это очень важно для нас. И нас просят, пустите нас в самое сердце вашей экономики. Ну тогда и вы нас пустите в самые важные сектора вашей экономики. Это должен быть асимметричный ответ. До сих пор в отношении России действуют еще какие-то обветшалые какомовские списки которые ограничивают доступ в российскую экономику в высоких технологий. Почему? Холодной войны уже давно нет, Советского Союза давно нет. А ограничения действуют. И я сейчас могу набросать массу вопросов и проблем, которые есть у нас. И мы просим нас услышать. Мы ничего не навязываем. У нас есть ресурсы, мы их предлагаем. Вы в них нуждаетесь. Давайте искать э, такие решения, которые бы повышали уровень доверия и водили нас на, на долгосрочное, стабильное сотрудничество на многие десятилетия вперед. Это, конечно, возможно. И мы этого хотим. Да, пожалуйста. Я хотел лишь пару слов добавить э, к, э, к тому, что уже сказали. Большое спасибо за то, что пригласили нас на эту интересную встречу. Большое спасибо за вашу открытость, за вашу откровенность в ваших ответах на все эти вопросы. И я хотел лишь добавить, господин президент, что ваша идея была очень успешной идея созвать агентство представляющие страны Большой Восьмерки. И мы надеемся, что наша группа будет постоянно работать для того, чтобы агентства продолжали под поддерживать контакт между собой и в будущем. Это будет своего рода московская группа, если можно так сказать. Я надеюсь, что мы будем продолжать эту традицию в будущем, конечно, при условии, что вы поддержите эту идею. Отличная идея. Спасибо большое.